Всем привет! С Вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я покажу, как сделать бант из атласных лент и кружева. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла два оттенка розового цвета, длина этих отрезков 21 сантиметр, а ширина ленты 4 сантиметра. Еще мне понадобился маленький отрезок репсовой ленты для обработки серединки банда. Его нужно 7 сантиметров, этого отрезочка. А ширина его 9 миллиметров. Еще я использовала вот такое кружево. Оно двухстороннее, широкое. И я его разрезала вдоль посередине вот так и мне нужен отрезок в 15 с половиной сантиметров, а в самом широком месте у меня получилось пять с половиной сантиметров. Еще понадобится полубусины. 12 штук на один бантик, диаметр этих 8 6 миллиметров они очень красивые, перламутровые, красивого цвета еще я взяла зажим маленький 3 сантиметра мм в длину нужна одинка с околкой я использовала момент кристалл можете использовать любой универсальный клей и конечно же клеевой пистолет нужен. Начинала свою работу с декора кружева жемчуком Кружево у меня в цветочках. И я решила украсить каждый цветочек жемчужинкой, полубусинкой. Вот так наношу клей в центр цветочка и приклеиваю полугузинки. Теперь этот кусочек полежит клей застынет и все будет хорошо держаться а из этого кусочка я вырежу кромку срежу с одной стороны здесь я выбираю элементы которые нужно оставить и вот так срезаю кружева сделано на очень тонком фатине и все прекрасно получается. Слишком уж точно фатин обрезать не нужно, его практически не будет видно на розовой ленте. И еще мне нужны цветочки для декора серединки банта. Вот они в группах по три. Я срезаю один и оставляю два вместе эти два цветочка пара пойдет на декор задней части бантика. Ну и еще для серединки мне нужно 4-5 цветочков. Теперь смотрите, как я их подготовлю для дальнейшей работы. Ну, во-первых, нужно их оплавить огоньком это надо делать аккуратно и потом на три цветочка я приклею полубусины клея наношу не жалея для того чтобы потом вот так обжать со всех сторон Цветочек, его лепестки, и цветок получился не плоский, а имел какую-то форму, напоминающую живой цветок. Вот так я держу некоторое время. И получается вот такие интересные цветочки. И теперь два из них я наклею на плоские цветы, у меня получится цветочек двойной, а один третий я оставлю как есть, вот получается вот такой цветочек пышный. Я возьму розовую ленту более темного цвета, отмечу ее центр и симметрично от центра в обе стороны буду приклеивать кромку кружева. Не лишнее срежу. Теперь такой момент. Любое кружево Имеет лицо и изнанку. Обратите внимание на это, когда будете делать из своего кружева. И вот так я приклеила с одной стороны. И то же самое сделаю с другой. От центра я отступаю где-то миллиметра. Два-три. Так. Теперь. Розовая лента более светлого тона. Тоже отмечаю серединку. И сейчас заготовлю деталь из кружева. Клей уже подсох можно работать с этим отрезком вот так я закрепляю ниточку чтобы узелок не выскочил из фатина и обычно набираю на иголку. здесь нужно туго стянуть теперь Делаю заготовочку в верхней части банта. Я прошиваю одну сторону, потом вторую по отмеченному центру. Если делать таким способом, бантик получается более объемный. одна часть готова, теперь делаю среднюю часть. Поворачиваю ленту изнанкой к себе и в центре, внизу наношу клей горячий и сюда приклеиваю кружево по центру. Вот так, центр к центру. Использую линейку снизу, чтобы быстрее клей застыл. Линейка холодная, клей сдывает очень быстро, и теперь с каждой стороны кружево нужно закрепить. Опять же это делаю клеем. Теперь в этот же центр я приклею полоску, которая будет перекрывать центр бантика. Вот таким образом я делаю. Теперь накладываю концы ленты одну на другую и по центру делаю складку. Решила, что так проще добиться симметрии, проще и быстрее. Теперь иголочкой с ниткой я все зафиксирую. Перехожу на обратную сторону бантика. Вот укалываю иголочку в центр отмеченный и прошью. Обычным способом, сколько мне позволит лента. Там, где начинается клей, уже иголка не войдет. Стягиваю иголку в нитку, но не слишком. Нитку обрезать здесь не нужно. И сейчас пришью верхний, верхнюю часть банта. Вот что получается. Теперь нужно зафиксировать положение петель банта. Для этого я наношу немножко клея и придаю банту нужную мне форму. Теперь можно приклеить жим для волос. Наношу на него клей и ставлю его по центру. Теперь полоску поднимаю вверх, наношу клей и приклеиваю. И с обратной стороны зафиксировала теперь это место закроем красивыми цветочками все получается красиво, аккуратно и теперь остается украсить середину банта. и приклею вот так цветочки двойной одинарный немножечко в сторону его поставлю еще двойной. И вот бантик готов. А вот еще один. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии под этим роликом. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк